Всем привет, друзья, с вами Александр Попкевич, и сегодня мы поговорим с вами о трех шагах к финансовой свободе. Дело в том, что это достаточно популярная тема в интернете и в Ютубе. В частности, огромное количество публикаций посвящено, и многие из вас уже знают, что да, нужно контролировать свои финансы, что такое активы и пассивы, что такое диверсификация, но вот беда, многие так и не переходят к контролю своих финансов. И сегодня я поделюсь с вами тремя правилами, как наконец обрести финансовую свободу. Первое правило – признайте себя достойными богатства. Что же это значит? Дело в том, что, друзья, на самом деле большинство из нас не готовы и не способны поместить в своей голове, что они достойны зарабатывать хорошие деньги – 300, 500, 1000 рублей – миллион, 10 миллионов рублей в месяц. И только амбициозные цели, которые вы видите перед собой, которые вы способны поставить, будут двигать вас вперед. Вы должны формировать в себе чувство изобилия. То, что богатство, это то, что уже вот сейчас случается с вами. И именно ощущение несовершенства двигает вашу жизнь вперед. Ощ... Несовершенство между тем, как есть сейчас, положение вещей, какое сейчас, и то, как вы бы это хотели. Если это ощущение несовершенства у вас есть, то это здорово. Если нет, культивируйте его в себе. Ставьте завышенные цели. Ставьте цели X10, умноженные на 10. Если вы сейчас зарабатываете 50 тысяч рублей, ставьте цель, что вы должны зарабатывать 500. И только тогда вы достигнете реалистичных целей, нечто усредненное между первой и последней цифрой. Итак, первое правило. Признайте себя достойным богатством. Второе правило. Занимайтесь любимым делом. Да, друзья, я в этом более чем уверен. Занимаетесь вы бизнесом или работаете по найму, это дело должно приносить вам удовольствие. Именно тогда вы будете развиваться в этом и расти. Если же вы занимаетесь нелюбимым делом, убегайте с этой работы, потому что вы зря тратите время, и все равно у вас рано или поздно наступит тупик. Мы с вами психоэмоциональное существо, люди, и у нас помимо денежных потребностей, необходимо удовлетворять наши потребности духовные, наполняться внутренние И когда вы занимаетесь любимым делом, оно приносит вам удовольствие, вы гораздо быстрее двигаетесь и по карьерной лестнице, и реализуете весь э, свой потенциал. И, наконец, третье правило. Будьте гибкими и готовыми к переменам. Мы живем с вами в такое время, когда все максимально быстро меняется. Компании-гиганты, которые были совсем недавно жесткими монополистами вроде компании Кодок, уходят с рынка, просуществовав более 100 лет, уступая Инстаграму, который делает 17 триллионов фотографий с 2017 по 2019 год. И мы должны отвечать этим вызовам рынка. Если мы им не отвечаем, то рынок нас может сожрать. Если ты владелец бизнеса, то ты должен смотреть на два, на 3 или даже на четыре шага вперед. Пока ты упиваешься мнимой стабильностью, конкуренты ищут преимущества, внедряют новые технологии и обгоняют тебя. Если же ты работаешь по найму, постоянно стремись быть лучшим, лучшим исполнителем, руководителем отдела, например. И внедряй, постоянно предлагай какие-то новые решения, поскольку это прежде всего будет развивать тебя самого. Если ты чувствуешь, что компания не отвечает твоему потенциалу и ты тормозишь свое развитие, непременно уходи. И помни, чем бы ты ни занимался, постоянно развивайся, развивайся в своей нише. И помни о третьем правиле. Будь гибким и готовым к переменам. Друзья, в этом видео я поделился с вами тремя шагами обретения финансовой свободы. Напишите в комментариях, что, по вашему мнению, стоит делать еще для достижения этой цели. Увидимся!